полку заряженных BMW подкрепление. в модельном ряду появился универсал третьей серии, чего в полувековой истории M-Division до сей поры не случалось. Такой тип кузова у машин с буквой «М» в названии встречался, но только у пятой серии и то далеко не вчера. Видимо, баварцам надоело, что главными по заряженным универсалам считают коллег из Audi, тогда как они сами могут не хуже. И повод подвернулся отменный. В мае подразделение M отметило свой полувековой юбилей, поэтому свежий универсал сразу отправился на фестиваль скорости в Гудвуд. Что же до техники, то шестицилиндровый турбомотор мощностью 510 лошадиных сил трудится в тандеме с коробкой передач M-Steptronic. Получил универсал и систему полного привода MX-Drive, однако с помощью настроек машину можно сделать заднеприводной. Тем более смысл в этом есть — дрифт-режим также в наличии. Универсал почти на центнер тяжелее седана, а потому и разгон до сотни длится чуть дольше — 3,6 секунды. Кстати, еще до премьеры Туринг стал самым быстрым универсалом на северной петле Ньюрбург Ринга, подвинув на второе место Mercedes-AMG E63 S. Длинный хвост именно так переводится с итальянского словосочетания Coda Lunga, ставшее названием прощальной серии суперкара Pagani Uera, состоящей из пяти автомобилей. Кстати, хвост у машины и правда длинный, гиперкар удлинился на 360 мм. Впрочем, остальной кузов пришлось делать заново. Одинаковых кузовных панелей с другими уэрами er у длиннохвостой версии практически нет. Недаром же каждая уэра Кадалюнга стоит немного много ни мало 10 миллионов долларов. На этом фоне даже Бугати Верон» воспринимается как такси эконом-класса. Вишенкой на торте стал эксклюзивный четырехствольный выхлоп, отлично дополняющий образ. В движение машину приводят мерседесовский 12-цилиндровый двигатель мощностью 840 лошадиных сил. Версия Кадалюнга на десяток килограммов тяжелее обычной уэры. И поскольку точных данных о разгоне до сотни производитель не приводит, то скорее всего это те же 2,9 секунды, что и у версии Триколора. Не лишним будет вспомнить, что первые прощальные версии Ауэры датируются еще 2018 годом, так что после последней модификации всегда можно сделать самую последнюю. Это бюджетные кроссоверы уходят со сцены не прощаясь, а элитные гиперкары вроде погани прощаются, но не уходят.